Здравствуйте, дорогие друзья! Один из частых вопросов, который приходит слышать от пациентов – полезно ли хрустеть, например, пальцами? Давайте вот ответим на вопрос – полезно ли хрустеть пальцами? Был один такой доктор, который ради ответа на этот вопрос решил пожертвовать своей левой рукой и на протяжении 60 лет ежедневно даже там сколько раз пять день что ли он хрустел пальцами на одной только левой руке и ну, вот это делал он 60 лет настолько он хотел узнать вредно ли хрустеть пальцами и в итоге э, с какой-то периодичностью там делал он рентгенские снимки 60 лет ничем состояние его левой руки которую он ежедневно хрустел от правой в общем не отличалось и как бы вот на его примере все узнали что оказывается хрустить пальцами э, не вредно вот очень многие хрустят шеей самостоятельно то есть они делают какие-то такие вещи и шея у них хрустит и вроде бы от этого им становится легче вот это вот здесь не такая же ситуация как с пальцами здесь этого делать ни в коем случае нельзя потому что вы, во-первых, не можете точно выбрать звонок, на который вы будете воздействовать И все время эту манипуляцию делать в одном и том же, на одном и том же уровне И постепенно просто разбалтывать этот сустав вызывая нестабильность То есть вы таким образом ускоряете процесс разрушения своего позвоночника И межпозвонковых дисков, и самих суставов между позвонками если у вас постоянно возникает желание хрустнуть, например, шеей, да, или там поясницей, в первую очередь это говорит о каком-то дисбалансе, который вызывает постоянную фиксацию между суставами позвонков. Но пора заканчивать стук. Но то, что касается пальцев, несмотря на то, что это как бы оказалось безвредно, но я бы все-таки не советовал этим злоупотреблять.